Всем привет! Компания на газу.ру Заканчиваем монтаж ГБО на Dodge Caravan 2.4 Машинка 2000 Первый год выпуска, старенькая Идет калибровка Под капотом очень много всяких проводов уже проводка покоцана вся трогать опасно где-то что-то пошевелишь и может не завестись то есть вот всякие вот такие истории и всегда опасно вот такие машинки старенькие брать нужно разобрать, поставить а потом бегать еще столько же за времени заводить ее где что отпало. То есть вот машина калибруется Работает на четырех форсунках Подбирает время А редуктор Встал Жестко горячий уже Фильтр тонкой Клапан И форсуночки стоят под пустым телектором, Их там толком не видно Вот там стоят Вот под капотом монтаж Заправочное устройство выведено в бампер То есть оно вырезалась Вырезалось фрезой такое отверстие Зажалось с обеих сторон И в принципе штатно выглядит То есть еще грязи сейчас прикидает И красиво все будет Баллон вместо запаски на 54 литра С наружной горловиной Встает на штатное крепление Плюс две шпильки для страховки полу То есть баллон жестко никуда не денется Мультиклапан Электроклапана класс европа то есть сюда лазить не нужно будет для технического обслуживания максимально все безопасно кнопка переключения стала вот если есть вопросы оставляйте под видео компания на газу .ру. всем пока